Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Red Фантом. Что ж, вот она вторая часть третьих пассивочек, которые могут добавиться в Bravel Старс. Спасибо за активность под предыдущими роликами. Кстати, я немножечко шапку поменял. Пожалуйста, оцените. Кому не сложно, но мы будем переходить к теме ролика. И, в общем-то, сегодня я вам покажу персов, на которых могут добавить третьи пассивки, и что они могут из себя представлять. Ну и мы начнем со Спайка, так как он пригляделся мне больше всего... Ну что же, давайте начинать. И третья пассивка, э, которая будет у Спайка, она будет заключаться в том, что когда у Спайка остается меньше 40% ХП, он начинает стрелять иголками, которые наносят где-то 670 урона. То есть наподобие гаджета будет это все работать. И давайте сейчас испытаем, я вам покажу в чем ее прелесть, в чем ее фишка, как ее будут э, как вообще грамотно использовать эту пассивку? Давайте разберемся. Значит, когда у Спайка фулл хпшечки, ничего не происходит. Это сейчас я заезал гаджет, если что. Но давайте постоим над роботом. И смотрите, как только он нас дамажит. Все. Я специально сейчас атакую, чтобы хпшечки не восстанавливались, и видите, когда у него меньше 40% хп, он стреляет иголочками. Конечно, не так интенсивно, как гаджетом, но все же очень круто. И смотрите, если стать плотную к роботу, то вообще будет носиться 4к, просто спасибочки. С, казалось бы, небольших иголочек, но 4к это обеспечено. Также, я думаю, в сочетании с гаджетом, это просто машина, если подойти кому-то вблизи, э, или, я не знаю, в кустах засидеть то это просто имбас смотрите как почти 10 кас не просто за одну секунду то есть не знаю крысить с этой пассивкой можно очень круто но если у вас конечно мало хп в общем-то такая вот классная пассивочка ну а следующая намного интереснее что ж переходим в общем-то следующая пассивка она нужна Джесси, которая называется На выгуле Скрапи, ее же турелька будет следовать за Джесси, повсюду, где бы она ни была. И давайте же разберем, ну, насколько она будет актуальна в разных режимах и так далее. Э, кстати, не забывайте, 9 июня уже в честь того, что будет релиз в Китае, нам выдадут скин вот такой вот красный э, дракон Джесси. Он довольно прикольный, конечно, без эффектов, но все же бесплатный, а значит уже лучше, чем ничего. В общем-то, смотрите, кидали, я сейчас ультую нашего скрапи, и он не стоит на месте, он двигается именно за нами. То есть это очень полезная фишка. Допустим, в шедешке, если я поджимаю, то вы можете переместить свою турельку, вообще вы можете юзать гаджет, где нужно, и вообще это очень классный такой вспомогатель, если вас вообще хочет кто-то закрыть, то турелька будет вас прикрывать, в принципе, иногда. Скажем так, то есть она без дела просто стоять не будет и помирать от яда. Но в бро более 3 на 3 все же пойдет вторая или первая пассивка, потому что там игра более динамичная и эту турельку будут сразу же убивать. Но все же я думаю, что разработчики э, прислушаются и добавят такую интересную штуку. А и, кстати, пожалуйста, ребятки, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, дабы вы продвинули это видео другим людям, которые посмотрят это и, наверное, тоже подпишутся, и таким образом мы создаем нашу фан-базу Ред Фантомов. В общем-то, следующая пассивка на Брока называется Щит, и, в общем-то, как вы уже, наверное, прочитали, эта пассивка будет похожа на пассивку Биби. Вот, смотрите, когда я накапливаю ульту, у меня появляется Щит, и как бы я ни прыгал, бегал, стрелял бы, ходил, стоял пассивка будет, но как только я езаю ульту, пассивка пропадает ну здесь из-за того, что я заезжал пассивку на роботов она появилась, а теперь смотрите, вот видите пассивки нет, потому что нет ульты э, только появляется ульта, все, щит идет то есть э, на самом деле если вы не сильно любите тратить ульты, там больше играете так э, на постоянке с атакой то хоть в шеде, хоть в броуболе, хоть в хедсталах э, эта штука будет незаменима особенно я думаю в осаде вот в осаде я думаю многие согласятся такой щит поможет дефаться э, ну в общем-то довольно интересная пассивка а мы переходим к следующей ну а следующая пассивка на эль прима которая называется будь здоров в общем-то я вам не буду сейчас ничего читать Просто давайте я вам все это покажу, потому что пассивка очень имбовая. Не знаю, вообще ее добавит или нет, но все же заценить стоит. В общем-то смотрите, в чем заключается ее суть. Поначалу ничего происходить не будет, но когда вы начнете бить игрока, то по мере того, как заполняется шкала ульты, также будет заполняться шкала э, с уль... ну, вообще с пассивкой этой и ультрима будет добавляться по 500 хп, если шкала заполнится. И эта шкала я сначала подумал, что она будет на один раз, но она бесконечная, то есть вы можете так бесконечно фармить. То есть это считайте прибавлять 400, не даже 500 хп, это даже больше, чем одна баночка в шд, потому что одна баночка в шд добавляет 400. И вы, если играете э -э, в проболе, скажем, это просто такая, ну, лютая имба. Не, вообще, я сейчас подумал. В битве с боссом или, я не знаю, вообще в, лю в любом режиме, в раборуке той же, вы ж можете ломать роботов и получается тоже увеличивать свое хп. Но сейчас я немножко ускорю этот фрагмент. И из-за того, что вы будете, ну, когда вы сдохнете, в общем-то, потеряете свою жизнь и будете респавниться, хп у вас останутся те же. Вот смотрите. Сейчас наш Эль Прима умирает. И после того, как он умрет... Ну, сейчас он зареспавнился 3 секунды, мы, конечно же, подождем. У него было где-то 14 тысяч хп, но возвращаемся, и снова стандартные показатели. На монтаже не сильно видно, вроде 8 900 что-то такое, да. Но я удивился, когда даже после респавна будет работать пассивка. Я думал, надо наразово, как убей щит с медовой броней, но я думаю, очень имбово в таком виде разработчики точно не, ну, не добавят это, а по мне, слишком жестко. В общем-то, я думаю, они ее будут фиксить и уже потом добавлять. Ну и, как вы уже догадались, следующая пассивка у нас на Кольта, и она называется бронежилет. В общем-то, Кольт будет поглощать первые 2000 урона. Вот смотрите. Идем, получается, мы сейчас к маленькому роботу. Он стреляет, но хп-шка у нас не отнимается, но отнимается шкала бронежилета. Он дает 4 тыки, и после этого все. Бронежилет заканчивается, и нам снова наносится дамажик. В общем-то, такая вот интересная тема. Но, когда мы снова умираем, опять же ждем 3 секунды, и когда наш кольт возрождается, у него снова появляется бронежилет. Как и по мне, вот эта пассивка, она более сбалансированная, потому что... Э вообще, пассивка сбалансированная. У, у кольта бронежилет не сильно большой, то есть бул буквально отдает одну тыку, бронежилет заканчивается. Но, как раз таки, эта тыка может пасти вам жизнь, если вас хотят закрысить, даже шелли с ультой то ульта будет поглощаться бронежилетом. И вы с вероятностью сможете убежать, если у нее не будет пассивки на замедление. Ну вот так, сведения. В общем, переходим к следующей пассивке. Следующая пассивка меня очень удивила, и она на Динамайка, которая называется Элити Птичка. Теперь Динамайк сражается вместе с птичкой, которая является символом этого бравлера. Вот, смотрите, она везде, на всех скинах, в разном раскрасе и формате присутствует. Но ну, только у тренера Майка она под кепочкой не показывает. В общем-то, смотрите, как только мы её активируем, и появляется вот такая птичка. Да, знает и медведь, с недоработанными текстурами и э, атакой от Джесси, но опять же, как во многих Бравл Толках показывают, сначала недоработанный формат, а потом уже доработает. Я думаю, добавят модельку птички, и добавить, я не знаю, либо клювиком она будет атаковать, и туда придется ей подойти вплотную, либо не знаю. То есть она также может умереть, у нее также находятся хп-шки, сносит урона так, ну, прикольненько, как медведь Нита, наверное. Опять же, все это будет дорабатываться, если вообще примется на реализацию. А, в целом, к сожалению, я не смог проверить, сдохнет ли Динамайк, потому что пличка вынесла этого робота. Но она очень полезна, допустим, если... Вас атакует все-таки Мортис, я думаю, часто бывали ситуации, когда не хватало буквально одной тычки, чтобы добить этого кресеныша. Но теперь с этой пассивкой, я думаю, вас будут немножко прикрывать и все-таки сначала будут пытаться убить птичку, а уже потом будут пытаться убить вас. Ну и последняя пассивка в этом выпуске называется «Зоркость», которая у Пайпер, и когда она ультует, она может видеть кусты. Очень классная пассивочка, давайте проверим. Кстати, я вот кое-что подумал, теперь Бо, Тара и Пайпер будут всадниками Штольни. Потому что у Пайпер будет пассивка на кусты, у Тары есть гаджет на кусты, и у Бо есть пассивка на кусты. То есть, в принципе, если был бы трио-режим, это бы Тима была просто непобедима в Штольне. Значит так, в общем-то, смотрите, мы ультуем, и вот кустики просвечиваются... Присмотритесь к уголку экрана, и вы увидите зеленые кустики, кто еще не видит. И я смотрите заново ультую. Ультую, да? И вы снова видите кусты. Конечно, этот эффект очень ну, короткий, на 2,5 или 3 секунды. Сколько там ультового Пайпер, кто знает, напишите в комментарии. В общем-то, но все равно приятный бонус. То есть можно тиммейтам подсказать, если они вообще видят. А если не видят, то все-таки по голосовому чату, если общаешься, то можно рассказать инфу на карте Змейной степи в награде за поимку тоже вроде удобная вещь. Но в целом, вот такие у нас получились пассивочки. Кстати, ребятки, вот небольшой такой опросик, а хотите ли вы видос, где я засниму обзоры на скины новые, которые еще не вышли, которые уже вышли, пишу плюсы-минусы, которые стоит брать, а которые вообще не нужно покупать. Если да, то прижмите лайкос и напишите комментарии обязательно. Ну что же, тыкайте лайком э, с помощью спраута, нани, <смех> кем вы там обычно лайк тыкаете. Ну, особенно а был я Red Phantom. Спасибо большое, что смотрели этот видосик. Вот такие вот скины буду обозревать, если захотите. Все, как бы, вот вся инфа. Если будут еще пассивки, сниму третью часть. Всем удачи и всем пока-пока.